Здравствуйте, уважаемые наши подписчики. С вами я, Меркулов Федор Николаевич, ветеринарный врач. Просматривая почту, просматривая ваши сообщения, да и так в быту владельцы животных задают много-много-много вопросов на разные темы. Вот один из таких вопросов ⁇ породы мелких собак. Вот, вот просто вот вопрос, породы мелких собак. Федор Николаевич, породы мелких собак. Ну, вопрос задан, надо отвечать, как, как бы он не стоял. Вот. Что этим хотели сказать? Что этим хотели спросить? Ну, просто породы мелких собак. Ну, давайте я отвечу так. Какие собачки относятся к мелким собакам? Вот. Чихуахуа, тойтерьер, корги, мопсы, французский бульдог, Джек Рассел и Йорк, вот я отчасти назвал. Вот эти вот собачки относятся к породам мелких. Но если вы хотите услышать индивидуальные особенности каждой собачке, что чем болеют или на что обратить внимание, содержав эту породу, то я вкратце могу вам сейчас ответить здесь. Ну, чихуашки, они так довольно резистентные, более или менее, все у них удовлетворительно. Тойчек это прекрасно в, сил, прекрасно, в чем? прекрасно в том, что в силу, в силу строения скелета, в силу строения костяка, чаще всего у них приходят ко мне, к врачам, приходят с переломом конечностей. Прыгнуло с дивана неудачно. Ножки тоненькие, кости слабые, допустим, еще, если не дай бог, если неправильно кормен, и все перелом. Чаще всего они с переломами мопс или какая другая собачка с, с такими лупатыми глазами, скажем так, то это заболевание глаз. И чаще всего есть в доме кошка. Если есть кошка, это собачка. Они играют и сидят, и сидят, глаза вылупят. Играет кошка движением когтя. Чаще всего поражает глаза кошка. Травмы глаз и кошкой. Это чаще всего. Вот. Французский бульдог. Французский бульдог это явные аллергики. Это типичнейшие аллергики. Ни в коем случае нельзя давать э, мед, э, шоколад, сладкое, цитрусовые. Это категорически запрещено французскому бульдогу. Да и вообще всем собакам это запрещено. Но в частности французскому бульдогу. Йорк. Йорк. Хорошие милые собачки. Все у них хорошо, кроме сердца. Все 90% яхширских терьеров сердечники. Обратите, пожалуйста, внимание стоит только закашляться ему первый симптом первый признак кххххх кашляет частенько вот они кашляют и вы думаете и если еще не дай бог начинаете заниматься самолечением вы думаете что это что-то с дыхательной системой бронхи легкие там вот это простудное заболевание вот простыло вот легкие ничего похожего обязательно нужно этот симптом отдифференцировать от заболеваний сердца Срочно в охапку этого Йорка и бегом к ветеринарному врачу. Пусть он обследует, в частности обследует сердце и поставит правильный диагноз. Может быть действительно и пневмонитка, да, может быть и действительно бронхит. Но как только Йорк закашлялся, первый признак сердца. Проверяйте. Вот все, что хотелось сказать о мелких... Если только я правильно, вернее, если только я ответил на ваш вопрос, ну как был задан вопрос, так я и ответил. До свидания, всего хорошего, всех вам благ, подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы, с удовольствием будем отвечать в меру своих сил, возможностей и знаний. Всего хорошего.